Бля... Что это фигня? Ё! Всем привет, друзья! Меня зовут Максим, вот я вернулся в заброшенный дом с полтергейстом. То не смотрел первую часть, переходите по ссылке в описании. Сегодня я также попробую зафиксировать на камеру паранормальное, проведу сеанс ЭГФ и еще попробую провести опасный ритуал. Слова ритуал я уберу из видео и вставлю вместо слов фоновую музыку. Также друзья не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео и оповещения о стримах. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. Так в общем, друзья, сейчас полезный чердак. Посмотрим, что там. Ух ты, ёлку. Охренеть. Вот это жесть. В общем, друзья, сейчас проведу ритуал, слова ритуал я уберу из видео и вставлю фоновую музыку, а после ритуала сразу проведу сеанс ЭБФ. Какой-то шум был в этой комнате Да ну нафиг а ты Я тебя не боюсь, кто ты? Утро. Uh. Вроде все прекратилось. Охренеть. Дверь не открывается, я попал. Орб, нифига себе. Во-во, еще один орб. Какой-то звук, друзья, за дверями сейчас слышу. Непонятный. Бля! Что за фигня? Так, сейчас проведем сеанс ИГФ, после чего, наверное, установлю камеру и сам ненадолго выйду из дома. Я обращаюсь к миру мертвых, если в этом доме кто-то есть, ответьте мне. Я не его душу. Я заберу и свое. Это мой дом. Молчи! Кто вы? Так, друзья, камера готова, и сейчас сам ненадолго выйду из... В общем, я сейчас выйду из дома и оставлю камеру ненадолго в доме. Продолжение следует...